Решил я как-то поиграть в Warzone с братом. Что получилось смотрите сами. И досмотрите это видео обязательно. Просто обязательно до конца. Там очень важный момент. Прям очень вы же меня знаете. И сделайте немного потише. Я там очень громкий и невероятно шумный, поэтому. В общем, как знаете. И вообще, нахера я вам говорю. Это друзья. друзья он он он хочет, он он. Это был баннерий крента? Проект Как тебя басун! Я на вертолодке! Ой, бах! Что происходит, я не могу понять? Собрались в Артон нормально поиграть, ну ч тут происходит, эй? Да ты можешь не орать, не ори, не ори. Нормально расскажи. Не понимаю ни слова. Ты видел, сколько их там? Ты видел? Воджи, <ж2> <свот <свот> тут еще один, тут еще один. Нет. Нокнул, нокнул. Все, все, все. <свот> <heck> <свот> <свот> <Че> <свот> происходит? за <свот> вот эта сборка надо отмечать да я понял не ори не ори я понял меня противо против я бегу я просто убегаю я просто убегаю я короче помешаю там еще один там еще один какого Победа! Мы выиграли, пацаны, мы выиграли, мы молодцы. Я молодец, особенно я. Хорошо сработано. Ну и вот он я, самый великий. Чей? Ну а дальше к нам присоединился наш друг великий Тарас мясник. О, улицы. Здраааастую. Джолдит, Джоалдиет. Ты не против ага. видео... Видеосъемки, не против? Типа, ты прям будешь на Ютубе ты станешь популярен, и тебе будут буду платить в Гэнни по 100-х, что ли? А, вид, неплохая затея. Короче, он слазит. У меня есть ру... У меня есть рукоятка Дропшот почти как Камшмод. Помшил. <г Sundays> <tir yummy> <Apocalypse> пошла, пошла, пошла жара. О, о, о, о, о, о, о, о, о да, вот так нормально. Так, ну вы пацаны не переживайте, я самый опытный пилот, очень опытный. А упс, один ноги. Грязь. О, а что мотик так скользит? Че с мотиком? Йоуки, палки. О, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, Пацаны, вы где? Спасите! Пока вы так... Пока вы так... Приехали. Пока Сюда идите, куда вы застряли. <связать> да что вы делаете? 4. Отлично, меня снайпер убил. А Молодцы, вам, пацаны, это, <связать> это все из-за вас. Стой, Стой, я это... Да я ж вам говорил сюда не я. Не да не я. Не да не через лестницу, везде. лестница, вы вот тут. Да здесь <связать> она, <связать> лестница, ты <связать> ч? Вот, сейчас я я спрыгну. Да щас я! Не прыгай! Я заспрям! Я заспрям! Спасибо. Спаси. Ай! Пацаны, я умею стал спать! Ну а дальше мы играли без Тараса, и я кушал очень вкусные пирожки. Поел бы их сейчас, но их нет. Пойду поплачу. а э, э, зачем покорный... ты сделал этих? Эй, так вот, вы? что это было? Нихера себе заболеть все я звук я звук х что прикольно и плях все блёвано твою мерь пил водички у меня джойстик я весь обблёван джойстика обблёван, телевизора обблёван вода упала А че как рекрент, еб? Рекренд? А потом видишь, он издевается. Радость. Неправильно. 7 секунд, ещ живи, гад. Попробуй сдохнуть. Я тебя сдохну. Андрей, друг, его тебе. О, вс, нахер, валют. Валим, валим, валим, нахер. Ой, тут еще один. Я сваливаю, пока. Я сваливаю. я сваливаю, пока. Я сваливаю. Это как крух. игра. Нет, какого хрена меня не отображается Ты снисся белый удар. Почекай оттуда назад. Ух! такой посмертный клич пожалуйста наверху нахер а ну да то команда три человека то команда чело три не не хорошо нормально, второе место. Сейчас Что это такое? Что это? Что это было? Невидимый, какое. Так а она она там с тобой делает? Это ты этот кор. Натиски Тоже мои уши, не надо так делать. <свист> <свист> Давай, ребята, Газ да, очень безопасную это а, будет проблематично. Давай. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> <св я ждал тебя, ты не шел. Как по мне, получилось офияльно. Над этим видосом я долго работал, поэтому лайк. Не жалей. И вот обещанный угарный момент. Я самый умный, поэтому я замотаюсь. Я найду? Я самый умный, поэтому я улечу. Я запомнил. Я запомнил. Давай, допрыгнешь? Да Давай. Бля, я сейчас Все, кто досмотрели это видео до этого момента, огромная благодарочка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал ради смешного, интересного, классного, страшного контента. Ну а пока. Всем пока и удачи. Разубь.